Друзья, привет! И сегодня у на обзоре трехосевые стабилизаторы от компании Moza. У нас в магазине появились трехосевые стабилизаторы от компании Moza. Это две модели Moza Air и Moza Air Cross. Подробно мы будем обозывать только одну, потому что отличаются они всего тремя пунктами. Это собственным размером и отсюда грузоподъемностью. У Air Cross это 1,8 кг, у Moza Air, у старшей модели, это 3,2 кг. Также у младшей модели нету двойных ручек сразу в комплекте. Третьим отличием является наличие у Моза Air Cross алюминиевого мини штативчика, которого, к сожалению, не идет в старшей модели, что, на мой взгляд, очень глупо. Итак, давайте уберем младшую модель и смотрите уже будем только на старшую. Итак, давайте распакуем и посмотрим, что у нас идет в комплекте вместе со стабилизаторами Моза. Приезжают они в симпатичных белых коробках, а внутри нас ждет пластиковый жесткий кейс. Вот такая вот красота, здоровый мощный на двух хорошеньких защелках открываем. Внутренний наполнитель вспененный, мягкий материал. Выглядит, если честно, сам он по себе не очень. В комплекте у нас идет обязательно инструкция. Бумажка с предупреждением о том, что надо зарядить батареи. Сначала откалибровать, отбалансировать и не включать без нагрузки. Дальше у нас идет сам стабилизатор. Основная рукоятка, в которую вставляются аккумуляторы. Аккумуляторов у нас туда вставляется. 3 штуки, литийенные аккумуляторы формата 26 350. В ручку таких три штуки надо. Для аккумуляторов обязательно зарядка. Зарядка, кстати, на 4 аккумулятора. В комплекте у нас только их три. Кстати, что интересно у этой зарядки: шнур USB убран сразу в корпус, специальный разъемчик. Единственное, вынимать его оттуда практически нереально без подручных средств. Но зато он никогда не потеряется. Быстросъемная площадка, чуть-чуть укороченная, но стандартного анфрота, это отлично. Ручки для двуручного хвата и штанга для двуручного хвата. И последним идет вот такой вот чехольчик, в котором у нас провода под камеры Sony, под камеры Panasonic и под камеры Canon. Обычный провод USB на micro USB для перепрошивки, а также lens суппорт на этом комплектация заканчивается. Давайте соберем его и включим. Собирается стабилизатор довольно быстро, как и, в принципе, все остальные стабилизаторы. Вставляем в центральную ручку три аккумулятора. Прикручиваем к нашей основной части с моторами. Для удобства последующей сборки я позаимствую у младшей модели мини-штативчик. Почему его нет в старшей модели, для меня остается загадкой, потому что без него собирать и настраивать весь этот стабилизатор довольно сложно и неудобно. Некоторые пользователи используют двойной хват ручек, они переворачивают ручки в разные стороны и используют их как опору. Так сделать можно, но при постоянной съемке, когда вы бегаете, снимать, а потом, когда хотите дать рукам передохнуть, быстренько поставить его на стол, а потом также быстро его схватить и продолжить съемку, в таком случае у вас не получится. Для этого вам обязательно нужен вот такой вот маленький штативчик. Покупайте его отдельно и пользуйтесь на здоровье. Он спасет вам колоссальное количество времени и нервов. Итак, прикручиваем штативчик. Далее давайте сразу соберем ручки. подсоединили центральную штангу и ставим боковые ручки. Пока я собираю ручки, хочу отметить количество дополнительных отверстий под крепление. Здесь мы имеем в каждой ручке с по одному отверстию четверть дюйма. Затем мы имеем на ручке вот здесь вот сбоку четверть дюйма. Также имеем мы отверстие под четверть дюйма снизу, которое мы заняли мини-штативчиком, а также вот здесь вот снизу тоже на торцах сами рукоятки имеют аж по 4. Зачем такое большое количество, они сидят там довольно плотно, я, честно, не знаю. Видимо, на всякий случай больше дополнительных креплений мною найдено не было. Итак, напоминаю, что плечо вашего стабилизатора по отношению к вам должно быть справа. Для этого добрые китайцы нам сделали пометочку, что вот этой стороной наверх. Итак, давайте поставим камеру. К сожалению, свободных камер для проверки у нас есть только легенький Canon. Давайте его возьмем. Очень интересное решение у компании Moze по отношению их быстросъемного адаптера. В комплекте у нас идет площадка Manfrot. Давайте ее установим. Винт без барашка. Затянуть его туго у нас получится, только используя монетку либо отвертку. Я воспользуюсь монеткой. При попытке поставить родную площадку в быстросъемный адаптер мы сталкиваемся с тем, что она сюда не влезает. Происходит это потому, что здесь стоит специальная проставка, с помощью которой сюда можно поставить площадки от стандарта Аркосвис. Итак, возьмем вот такую вот площадочку стандарта Аркосвис и попробуем ее поставить. Как мы видим, площадка совершенно прекрасно встает, очень плотно держится. И, по моему скромному мнению, это совершенно потрясающее решение от компании Moza. Например, если вы не используете площадки Manfrotto на своем штативе, слайдере и прочее, а используете стандарт Arco Swiss, вы можете использоваться здесь Arca Swiss. Если вы в будущем перейдете на стандарт Manfrotto, вам не придется городить каких-то дополнительных переходников, а вы просто спокойно будете использовать свои площадки Manfrotto. Это совершенно потрясающее решение в котором одновременно очень элегантно и тонко используются сразу два стандарта. Но поскольку мы уже накрутили родную площадку, давайте уберем проставку. Убирается она относительно легко. Вот такая вот очень тоненькая алюминиевая проставочка. Очень хорошо, кстати, сделана из матового алюминия. Давайте ее уберем, но постарайтесь ее не потерять. И теперь займемся предварительной балансировкой. Общий смысл предварительной балансировки в том, чтобы у вас камера не создавала лишних напряжений на моторы. Для этого надо отрегулировать камеру и сам стабилизатор до такого положения, так называемого положения, без различного равновесия. Давайте покажу, как это сделать. Первоначально отрегулируем положение камеры в быстросъемном адаптере движениями вперед-назад самой камеры, для того, чтобы она у нас не перевешивала ни в одну из сторон. Итак, находим такое положение, вот оно, и фиксируем уже на мертвую площадку. Затем желательно пододвинуть камеру впритык к мотору. Для этого у нас есть отдельный регулятор, который весь быстросъемный адаптер расслабляет, и мы, у нас есть возможность двигать его влево-вправо. Итак, пододвигаем вплотную к мотору и фиксируем. Скомпенсировать это изменение мы можем вот здесь вот на моторе. Мы изменяем длину этого плеча. Также находим положение, в котором камера будет держать горизонт. Далее нам надо отрегулировать камеру по высоте. Пытаемся наклонить камеру и видим, что она возвращается в вертикальное положение. Казалось бы, это правильно, но камера должна оставаться в том положении, в котором мы его зафиксируем. В данный момент у нас низ камеры чуть тяжелее, а это значит, что нам надо всю конструкцию подвинуть повыше. Для этого вот этот рычажок ослабляем и чуть-чуть приподнимаем камеру в полозьях. Проверяем, Вверх оказался чуть тяжелее, чуть-чуть опускаем. Добиться нам надо именно вот такого положения, что как бы мы не наклоняли камеру, она остается в этом положении. Итак, эти оси мы настроили, осталась у нас последняя ось, это вот это плечо. Для этого мы наклоняем весь стабилизатор и видим, что это плечо слишком длинное, нам необходимо его укоротить. Укорачиваем его и добиваемся такого же эффекта, что при повороте в любое положение стабилизатор его удерживает. А это значит, что мы очень близки к положению безразличного равновесия. А это значит, что нагрузка на наши моторы будет минимальная. Наш Стабилизатор будет работать максимально эффективно и затрачивать меньше электроэнергии, а наши моторы прослужат нам дольше. На этом этапе мы можем, в принципе, включить наш стабилизатор. Также на этом этапе через разъем mini-USB, который расположен к ближайшему мотору к камере, мы можем подключить вашу камеру к стабилизатору. Итак, давайте включим впервые стабилизатор. Долгое нажатие на кнопку включения. И, как мы видим, стабилизатор работает. И первое ощущение, что прямо из коробки выставлены очень приятные настройки. Ничто нигде не вибрирует. А это значит, что перед включением мы правильно отстроили наш стабилизатор и камеру. Итак, по управлению со стабилизатором. По сути, у нас здесь есть только одна кнопка и четырехпозиционный джойстик, у которого также есть функция нажатия. Джойстиком мы можем управлять стабилизатором, его поворотами влево и вправо. Самое интересное, в отличие от других стабилизаторов, даже те оси, которые мы можем регулировать поворотами самого стабилизатора, мы можем также и менять джойстиком. В большинстве остальных конкурентных моделей от других производителей те оси, которые мы регулируем за счет поворота стабилизатора, мы не можем подправлять джойстиком. Здесь это можно. Итак, быстренько пробежимся по режимам. Первоначально при включении у нас включается первый режим. Здесь это блокировка всех осей, кроме оси панорамирования. То есть при вращении влево-вправо стабилизатор дает вам возможность следить за происходящим. Но при этом наклоны, горизонт остаются так, как мы их подстроили джойстиком. Далее, второй режим. Режим полного слежения. Это повороты влево-вправо, панорамирование и наклоны. Третий режим. троекратное нажатие на джойстик. Это режим полной блокировки. Вне зависимости от того, как мы движем руками, Камера старается направляться именно в ту сторону, в которую вы ее запрограммировали. Естественно, как и все остальные трехосевые стабилизаторы, мы не защищены от влияния по вертикальной оси. И четвертый режим – это блокировка всех осей помимо оси ролл, когда камера может вот так вот наклоняться. Мы выбираем, в какую сторону камера будет смотреть с помощью джойстика, и далее мы можем заваливать горизонт. А по длинному нажатию на джойстик мы включаем спящий режим на вашем стабилизаторе. До конца он не выключается, но моторы отключаются. И мы можем произвести, например, зумирование, подстройку, либо подключение каких-то дополнительных аксессуаров. А затем короткое нажатие на джойстик возвращает их к жизни. Итак, давайте еще проведем тест на то, как эта камера реагирует к резкому переходу в так называемый собачий режим, он же нижний режим. Итак, проворачиваем стабилизатор через бок. Да, немножко ее, конечно, колбасит. Делать это во время записи я не рекомендую. Либо вам придется этот кусок потом вырезать. Давайте вернемся обратно. Да. А для проверки Грузоподъемность я возьму камеру побольше, на которую сейчас я снимаю себя, и сделаю небольшую проходку по нашей парковке. Давайте посмотрим на результат. Также к стабилизатору вы можете докупить пульт управления. Когда вы используете двуручный хват, вам неудобно каждый раз тянуться до управления. Пульт выглядит вот так и крепится на ручку. При подобном использовании стабилизаторов я, как правило, люблю использовать ручки положением вверх. Таким образом, центр тяжести всей этой конструкции оказывается как можно ближе между моими руками. Но производители этого пульта не очень об этом подумали, поскольку крепеж пульта находится сверху, а это значит, что к трубе я его могу расположить только так, что от трубы он будет идти вниз. А это значит, что при использовании в таком положении ручки мне надо перевернуть вниз. Итак, давайте это сделаем. Для того, чтобы раскрыть потенциал этого джойстика по полной, я, я подключил нашу простенькую камеру Canon через провод, специализированный к мотору, для того, чтобы получить доступ к управлению этой камерой с джойстика. Итак, что мы можем делать с джойстика? Помимо банального управления поворотами и наклонами нашего стабилизатора, я могу менять скорость Влияние моего джойстика на пульте, на повороты. Например, сейчас он стоит в самом медленном режиме low, а сейчас я поставлю его на быстрый и смотрите как стабилизатор резво поворачивается. Давайте оставим его на среднем. Благодаря специальному ролику у меня под пальцем я могу крутить фокус на камерах canon с USM моторами. На всех остальных камерах Через специализированный провод и выбиранием бренда камеры внутри этого пульта я могу начинать и заканчивать видеозапись. Например, коротким нажатием на большую кнопку мы начинаем запись и также легко ее останавливаем. Помимо управления фокусировки, я могу менять скорость этой фокусировки. Роликом, которым я меняю фокусировку, его коротким двойным нажатием, а его можно еще и нажимать как кнопку, я могу поставить стабилизатор в первоначальное положение. Два, два коротких нажатия на ролик возвращает стабилизатор в центр. У стабилизатора есть интересный режим, режим мимического контроля. Для этого давайте снимем пульт и я покажу как он действует. Для этого мы заходим в настройки и в пунктах меню находим режим мимического контроля. И нажимаем старт и смотрите как моими поворотами руки довольно точно без особо сильных задержек стабилизатор начинает повторять мои движения этот казалось бы Игрушечный функционал открывает довольно большие возможности для людей, которые снимают не в одиночку. А, например, второй оператор, который, например, крутит фокус и смотрит на дистанционном экране, также может и вращать, подправлять ваш стабилизатор. При установке этого стабилизатора, например, на кран-стрелку, с помощью этого пульта вы можете осуществлять дистанционное управление более интуитивным способом, а не крутить маленький пластиковый джойстик. Интересной особенностью этого пульта является то, что он показывает помимо своей зарядки и также показывает зарядку вашего стабилизатора. Также с этого пульта мы можем осуществлять калибровку нашего стабилизатора. Пульт в целом довольно неплохой. У меня вопросы вызывают, конечно, его дизайн довольно странный немножко вызывает вопросы качества его сборки сам корпус выполнен относительно неплохо а вот сами кнопки и джойстик на мой взгляд немного дешевенькие несмотря на то что пульт стоит довольно нормальных денег помимо пульта у нас есть приложение для смартфонов с помощью которого мы можем также управлять нашим стабилизатором давайте его включим и посмотрим что же в нем есть В самом начале выбираем из предложенных Моза Air. Перед этим не забываем включать Bluetooth, а именно по протоколу Bluetooth они и будут общаться. Мы можем видеть заряд батареи, уровень сигнала Bluetooth, включить-выключить стабилизатор, откалибровать его, включить режим джойстика. Мы можем управлять стабилизатором, а также его наклонами. И кнопка сброса. Например, если мы накрутили очень странное положение, и нам надо быстро вернуться к первоначальному. Одним нажатием мы возвращаемся в центр. В режиме пульта помимо управления есть также очень удобный режим таймлапса для видео. Здесь довольно все просто. Вы выставляете все точки. Выбираете, за какое время вам надо его пройти. И нажимаете кнопку ОК. Если вы делаете таймлапс из фотографий, для этого есть специализированное меню с довольно большим... Количеством настроек. подробнее об этом вы можете почитать уже в инструкции ну и естественно есть кнопка полных настроек в которых вы можете настроить как чувствительность так мертвые углы так и скорость всех моторов переключить режим с какой камерой стоит работать вашему стабилизатору canon nikon sony panasonic black magic даже сохранить это в несколько профилей для того чтобы быстро переключаться несколькими сохраненными настройками В целом приложение мне очень понравилось здесь даже показывается заряд и уровень сигнала bluetooth есть довольно много настроек, при этом их неизбыточное количество. Довольно богатый функционал, все довольно красиво и удобно и понятно сделано, даже не читая инструкцию. Если бы мы оценивали это приложение, я бы поставил бы ему 5 минусов. минусом. Минус лишь из-за того, что нельзя с приложения начинать и заканчивать видеосъемку. Хотя причин отсутствия этой функции я, если честно, не вижу. Итак, подведем итоги. У нас есть две модели. Они совершенно прекрасно стабилизируют. Они, в принципе, практически одинаковые. Сразу из коробки от вас не требуется каких-либо дополнительных настроек для того, чтобы получить прекрасную стабилизацию. Здесь, по большому счету всего лишь две кнопки. Это кнопка включения-выключения и джойстик с кнопкой переключения режимов. Вы получаете довольно неплохой кейс, достаточную комплектацию. Единственное, в старшей модели мне не понравилось отсутствие треножки. В младшей Модели отсутствуют двойные ручки, но их всегда можно докупить. Их отсутствие не так сильно напрягает, как отсутствие мини-штатива в старшей версии. Далее вы можете докупить пульт, который открывает перед вами огромный функционал. Это и старт-стоп-записи, это регулировка фокуса на камерах Canon. Очень хорошо выполненный режим мимического контроля. Мне очень сильно понравилось приложение. На мой взгляд, одно из самых лучших. И в целом цена за этот стабилизатор очень-очень Приятные, даже с учетом докупки пульта подходит он вам или нет это уже решать вам а я благодарю вас за просмотр не забывайте подписываться на наш канал также мы есть во всех социальных сетях если вам понравилось это видео не забывайте поставить пальцы вверх если что-то не понравилось можете написать нам об этом комментарий а я благодарю вас за просмотр счастливо